Так, всем привет, друзья. Сейчас вот сварила такую лапшу здоровую. Спагетти я не люблю варить, потому что она прилипает. А вот это детям очень нравится. Пожарила мясо. А здесь у нас легкий печенка. Не печенка. А, легкие. Да. Легкие. Потом печенка точно. Легкие, печенки и сердце. Прожарила с лучком, добавила сливочное масло и сметанку обязательно, чтобы оно было мягкое, потому что свинина есть свинина. Мясо а, потверже. Так что вот, друзья, сегодня наш обед такой. Вот Андрей принес два ведра хрена. Сейчас я буду его чистить. Хреновую закуску будем делать и маленькие это маленькие баночки. Ей растет, растет в огороде нашем. Ты чё? Так много у нас там. Сейчас я его промою, буду сеть. Папа будет хреновую закуску делать с помидорами, с чесночком. Да? <смех> ну что, друзья, мы сделали с Андреем хреновину, закуску. Кошмар, короче. Глаза покраснели. Прям моментально с этим хреном. Три такие баночки. Сейчас, подожди, дочь. Три такие баночки. Чисто хрем с солью. Мы уже одну съели, которую я сделала. Это прям дополнено там, прям забиты у меня банки эти, забитые, тяжелые такие. И затем, в а, таких мини маленьких баночках из-под а, я добавила, а, разложила по баночкам таким мини а, хреновую закуску. Томатов вроде много положили. Но хрена же много у нас было. И вот смотрите, офигенно получился. Андрей еще завтра на работу возьмет. Вот сейчас, а, дополнить можно даже будет вот здесь. У а? меня вот остатки осталось. Хочу. Подожди! Сейчас в холодильник поставим. А это мама завтра скушает. А Сейчас, подожди. Ох, офигенный. Да? О -о -о. Вкусно? Вечера, хотя вкусно как мясо. Типа, мясо? Да, выглядит типа это мясо, с, с мя, с ух, Все полное, забито. Все забито. Ну все. Это у меня сколько вышло? Так, подожди. Три, шесть, семь, восемь, девять. Ну, разные. А, разный, как говорится, разный объем банок. И мы еще сегодня одну грядку у дома посадили чеснок. Это один сорт. Второй сорт мы Андрей завтра уезжает на работу. Мы будем сажать на следующий день. Вот по отдельности будут сажать. А, что ты сделала такая? Я меня Полина научила. Да, подружка Полинка. Полинка подружка. Так, прикрою. Эй, Полина. Не, у меня. Ты... Эх, что то другая баночка? Ой, все пополам. Дай сюда, дай, дай. Да. Ой, молодец, маминой помощницей. А, это хрен мы кушаем. Давид кушает, такой любит у нас очень сильно. Мы все. Еще вот сидечки. Ага, много сделала, умница. Ах, душа у меня успокоилась насчет хрюмовой закуски. Смотрите. Ага. Стойко сидеть. Да, красиво. Ну все, теперь всем пока-пока делай. Пока-пока. Пока-пока. пока, -пока. пока, -пока. пока Гарри, Даренька. Пока, Дарин, да? Они да. Видите, как то Ага, так, ладно, давай, все. Все, мама, отдыхай. Всем привет, друзья! Сегодня мои девочки делают такие мини-тортики. Я гранат порезала, смотрите, все в разные стороны. Со стола хлеб нарезали, все, крошки у нас, но ну, ничего страшного, мама сейчас уберет, там? Как нету? Там половина у тебя еще есть. Ой-ой-ой, как это нету? Ой-ой-ой. У меня Вот давай так засунем. Да, это шоколадное печенье а. будут рыбки. А это клубничная, да, вина? Да. А Дарина у нас гранаты кушает. Очень вкусные. вот сейчас его соломаю. А это вот Дарина, томаты. Ммм, какие они сладкие, а? Все, я вот иду. И здесь, помм, а это вот иду, я не пойму. Ммм! Ммм! Ммм! Вида! Давай еще. Да, зачем обратно шоколад сунула? Подожди, пусть побудет. А потом что, позже будет? Да. Позже еще? Это будет шоколадная вот Это помещаю, А это клубничная. Это моё. А это гранатовая рыбка одна. А, а это у тебя латом, да? Да, ладно, мама убираться будет, а то на выходные у нас работы полно. У нас копилось у мамы. А у нас все трусти. Да? Ага. Вот смотри, что. Но-но-но, в разную сторону не делай. Капитачу, бегу. Вот какие у нас веселые горки в огороде. На сено сеновал говорю. На сено прыгают. Ой, сколько чисто у меня Дарина. И Бонька-то там вместе с ними прыгает. И Аминка, и Даринка, и Динарка все вместе. Надо идти домой, тихо сейчас уже. То есть батут? Угу. Точно. Боньят -то совсем там уже. Классный попрыгушки, да, у вас здесь? Да. Бонька-то... Кто там? Боня, у тебя что, борода выросла, да, Дарин? И усы, да? Что? Играет? Ладно, папа у вас не видит. А он бы ничего не сказал, прыгайте, я сказал бы, да? Ох, куда побег совершает Даринка у нас? Дарина? Боня! Дарина, Боня, Дарина. Пришли кашу варить. Думала в теплице поработают то и то. С ними поработает, ага. Мам, это бы тоже поработала. Да, траву дергала, тоже цветы, да, дергала? Ага. я сегодня постирала, убралась. Сейчас домой говорю, пойдем тихий сейчас. Так, друзья, сегодня у нас на ужин лентяйка. Лентяйка. меня Дима очень любит на работе Андрей варил, все время Дима просил. Мама говорит, сварить яйку вот эту он любит. Короче, здесь у меня тушенка, капуста, рис круглый, лук, морковь, томат, прожаренная, потом тушила все. Получилась такая каша вкусняшка. Я а, да, еще и зелень положила. Вот вкус такой, знаете, детства. Прям не передать. Вот Зелень петрушка. Знаете, что я люблю петрушечку. Укроп не стала ложить, потому что петрушка самый самолет сюда.